Если кто-то хочет, у нас здесь под плером есть комментарий, так называемый. Пожалуйста, можете написать о том, что вы хотите завершить у меня на странице. Также здесь вы можете писать ваши пожелания, вы можете писать ваши вопросы и вопросы к занятию.